Давай! Давай! Беги! Это был Б-29, парень. От взрыва не убежишь. Здесь тебе будет лучше. Советую поторопиться. Стой, нет, нет, нет, стоп! Нет, это опасно. Пойзнайся. Где ты был? На Гасаке. Так далеко? Ты здесь. Конечно. Ты останешься? Ты знаешь, что нет. Тише. Я ведь не хотел. Я знаю. Я больше не причиню зла ни тебе, ни кому-то еще. Я себе поклялся. Ты в этом уверен? Все так и будет. Ты не изменишься. Нет! Нет, ты! Нет, нет, нет, прошу! Это твоя сущность. Нет, нет, нет! Твоя сущность. Нет, ты! Нет!